Всем привет! Сегодня 10 декабря мы должны получить какую-либо информацию об обновлении, ну или само обновление. В общем, я сегодня расскажу все про обновление, которое нам стоит ждать в игре Among Us. Ролик будет максимально интересным и информативным, поэтому лайк авансом и подписку тоже оформим. Думаю, сначала стоит рассказать, откуда взялось 10 декабря. Почему именно сегодня нам стоит ждать либо обновление, либо слива карты? Так как я снимаю Амонкас, и я должен знать в курсе событий данной игры, я подписался на официальный твиттер Амонкас. Когда я зашел вот под этот твит, я увидел вот такой комментарий. Хотите большего? Следите за 10 декабря. Это становится действительно подозрительным. И у многих сейчас появился вопрос, а почему же сейчас 10 декабря а обновы никакой нету, ребят, ну блин, в сутках 24 часа, и в любой из данного часа может выйти обновление. Также еще одна важная информация. Вчера заходил в Play Market, дабы там найти информацию, когда же выйдет обновление. И теперь самая прям ультра важная информация. В общем, как я понимаю, то что обновление само, оно не будет выпущено сегодня, завтра, послезавтра, через неделю. Будет сейчас только бета-версия. Ну и как же ее получить? Сейчас я все расскажу. Но перед началом, бери свой блокнот, ручку и ставь лайк. Это прям мега обязательно. Для начала тебе нужно зайти в Play Market, а в Play Market найти Among Us. После тебе нужно будет лиснуть немножечко вниз и ты найдешь вот это. Примите участие в бета-тестировании. Тебе нужно нажать присоединиться, и больше тебе ничего не надо делать. За тебя все само зарегистрируется. Тебе нужно будет подождать 10, 20, ну, на крайняк 30 минут. Ну а если ты все это уже сделал, то поздравляю, тебе остается ждать. Совсем не знаю сколько, но сегодня точно должна появиться хоть какая-то информация. Ну а теперь кратко, что же мы ждем от обновления? Ну и конечно самое главное, что мы ждем, это новая карта. И в прошлом ролике я неправильно ее назвал. Она официально называется The Airship. Также мы ждем новые скины, которые, например, изображены сейчас на экране. Ну и я думаю то, что еще хотя бы тройка скинов добавится. Сейчас я называл именно то, что прям 100% добавят в игру. Все игроки ждут, чтобы в игру добавили добавление в друзья. И это было бы просто мега пушечно. Также я не знаю, официально это или нет, здесь я утверждать не буду. Но все еще хотят, чтобы добавили новую роль. Эта новая роль будет детектив. И также новые роли нужно добавить призраком, Потому что когда тебя убивают, как-то ну, максимально скучно летать за призрака. Ну а теперь ты пиши в комментарии, что именно ты бы хотел увидеть в обновлении. Ну а ты был на канале Чайок ТВ, и если ты досмотрел до этого момента, то тогда напиши в комментарии хэштег Пакет. Всем пока.